Не переключайтесь, это будет очень вкусный новогодний рецепт, который обязательно понравится вашим друзьям. Я уже давно для себя понял, что рецепт можно считать вкусным, тот который пожарен, сварен или запечен, если он вкусный и холодный и горячий. А вкусный именно холодный. Я, например, очень люблю холодный борщ, особенно летом. Или вот вам пример, картофель фри в Макдональдсе. Вы же все знаете, какой он на вкус, когда холодный. Вот сегодня я покажу вам рецепт, который одинаково вкусен. И горячий, и холодный. Турецкий перец каппи. Вот уже несколько лет он постоянно зимой находится на полках супермаркетов. И на Новый год он тоже будет в больших количествах. Рецепт простой и готовится в духовке. Что мне кажется очень удобным, особенно в то время, когда вы будете готовить свое новогоднее меню. Поставил в духовку и занимаешься каким-нибудь оливье. По составу перец каппи, сливочный сыр, чеснок, кинза, орехи и бекон. Сначала приготовим начинку. Смешаем сыр, чеснок, кинзу и орехи. И я еще добавлю приправу сумах. Люблю, когда она сочетается с перцем. Также смесь можно чуть-чуть подсолить и подперчить. Отлично. Теперь перец. Важно его разделать так, чтобы визуально он сохранился целым. Поэтому делаем надрез Т-образный. Вот таким образом. И достаем сердцевину. Семена выбрали и у вас получится вот ну, такой вот перчик. Теперь фаршируем перец. Уже почти готово, теперь берем бекон и заворачиваем им перец. Если бекон толстый, его можно слегка отбить. Скорость духовки 180, запекаем до золотистой корочки бекона. При необходимости в конце температуру, скорость духовки можно будет поднять. Ждем. Готово. Есть ошибка. Я знаю, что вы все равно лучше меня приготовите это блюдо. Сейчас я вам расскажу, в чем я ошибся. Смотрите, видите? Завернул бекон и края сначала, скажем так. Сверху оставлял. Бекон запекся и немного развернулся. Под низ заворачивайте, будет огонь. Я уже готовил этот рецепт. Он остался незамеченным на канале. Я знаю, почему. Но там получилось вот так. И еще один момент, бекон, выбирайте, нарезанный в магазине, тонкий, вот я обрадовался, думаю, вот такие куски классные, на самом деле это неправильно, когда толсто нарезанный, вот получается не очень красиво, тоненько он полностью обвернет ровненько и будет классно, как в видео, которое вы посмотрели. Ну и можно экспериментировать, экспериментировать по возможностям, можно прошутто завернуть, хамоном завернуть. Классный рецепт, мне он очень нравится как раз тем, что можно разнообразить его. Подписывайтесь!